Чем отличается криптовалюта от виртуальных денег на банковской карточке? Что общего между майнингом криптовалют и Майнкрафтом, блокчейном и блокнотом? Почему видеокарты стоят сейчас в четыре раза дороже, чем в прошлом году? Можно ли криптовалютой оплатить электричество и можно ли вообще что-то купить за свою криптовалюту? Всем привет! С вами Антон Соловьев на авторском канале Инан Морган. И сегодня я расскажу вам о криптовалюте. Я постараюсь рассказать об этой непростой теме в наше непростое время максимально доступно, настолько доступно, чтобы вы могли показать это видео своей маме, и она получила представление о том, что такое блокчейн, криптовалюта и майнинг. Поэтому просто расслабьтесь и получайте удовольствие, если вы профессионал в этом вопросе. Это видео выходит в рамках моего мартофона. Напоминаю, что Мартофон – это марафон в марте, во время которого я каждый день делаю видео. Это пятое видео, если вы не видели предыдущие, посмотрите их после того, как посмотрите это видео. Ссылки на них я оставлю в описании. Чтобы не пропускать мое видео с Мартофона, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и поставьте колокольчик. Перед тем, как сделать это видео, я решил пообщаться со своей мамой и спросил ее. «Мам, что ты знаешь о криптовалюте?» Мама мне сказала, что криптовалюта – это виртуальные деньги. И по сути была права. На вопрос, чем криптовалюта отличается от виртуальных денег на банковской карточке, моя мама ответила так. «Они отличаются от банковской карточки тем, что деньги на банковской карточке настоящие, и ими можно расплатиться, но зато криптовалюта растет в цене и сейчас дорого стоит». Так сказала моя мама. По факту моя мама опять оказалась права. Обычные деньги на карточке – Электронные деньги, в криптосреде их еще называют фиатными, гарантированно должны принять в любом магазине к оплате. А даже если в магазине продукты 24 вам говорят, что оплата только наличными, вы можете пойти к ближайшему военкомату и снять наличку, которая в свою очередь обеспечена Банком России и государством. Раньше вообще рубль золотом обеспечивали. Но чем тогда обеспечена крипта? Например, стоимость биткоин, первой и самой популярной, но не единственной криптовалюты, определяется спросом и предложением, то есть по факту верой людей в его ценность. То есть просто воздухом, спросите вы? Не совсем. У криптовалют есть серьезные преимущества, которые придают им цену. Первое и главное – это дефицит. Количество всех возможных биткоинов составляет 21 миллион. Кроме биткоина существуют альткоины. Так называют все другие криптовалюты и токены, кроме биткоина. На сегодняшний день существует около 3000 криптовалют. Я помню времена, когда их было около 400. Но все же ограниченность биткоина 21 миллионам монет предполагает его дефляцию в будущем, ведь нельзя будет просто взять и напечатать еще биткоинов, чтобы сбить на них цену. Кроме дефицита, у биткоина есть другое преимущество, которое придает ему цену. Это делимость биткоина. В одном биткоине 100 миллионов сатоши. При цене биткоина в 50 тысяч долларов цена одного сатоши составляет всего 5 центов, что является достаточно маленькой ценностью, чтобы с ее помощью четко оценить стоимость какого-то товара. Это позволяет быть биткоину достаточно ликвидным. Представьте, что биткоин был бы неделимым. За него попросту ничего нельзя было бы купить. Это можно сравнить с золотом и алмазами. Золото, если что, можно поделить на части и отдать кусочек. Mm -hmm. Кстати, именно поэтому рубль называется рублем, потому что когда-то золотые слитки рубили. А вот с алмазами такой возможности нет. Поэтому раньше как валюта использовалась именно золото. Алмазы ценились, конечно, но за них товары не покупали. Еще одним фактором, который придает биткоину ликвидности и ценности, является то, что стоимость транзакции, то есть перевода, не зависит от количества переводимых биткоинов. Например, одна транзакция биткоина стоит 4 десятитысячных биткоина, что примерно равно 20 долларам. Кстати, очень дорогая цена транзакции сейчас. Но вы столько заплатите как за транзакцию с одним биткоином, так и за транзакцию с 20 тысячами биткоинов, что по факту будет означать перевод ценности на 1 миллиард долларов. Согласитесь, заплатить 20 баксов за то, чтобы перевести миллиард долларов, это не так уж и дорого. Интересно, кто-то из тех, кто меня сейчас смотрит, сталкивается в своей жизни с такими суммами средств. И все, что в описании к видео есть ссылка на донат. Еще криптовалюты имеют ценность благодаря майнингу, процессу в котором реализовывается проверка транзакций. Этот процесс требует определенного количества вычислительной работы, следовательно электричества и денег. Майнинг от английского майнинг – добыча полезных ископаемых из шахты. Майнкрафт от английского mine – шахты или добывать, плюс крафт – ремесло. Слова майнинг и Майнкрафт однокоренные, что совсем не случайно, ведь в обоих случаях речь идет о добыче. В Майнкрафте добыча ресурсов из шахты, а в майнинге криптовалюты добыча криптовалюты из откуда вообще эта крипта берется? Для того чтобы транзакции переводы между пользователями произошли, нужно добавить запись о транзакции в блокчейн, большую учетную книгу, которая находится одновременно у всех пользователей сети. По сути, большой всеобщий блокнот с шифрами. Кстати, поэтому они и называются криптовалютами, от греческого крипто скрытый, то есть зашифрованный. Но сделать такую запись не так-то просто. Нужно расшифровать хэш сложной функции. Для биткоина это функция SHA-256D. Хэш-функция устроена таким образом, что расшифровать хэш намного сложнее, чем проверить его правильность. И в случае с майнингом ваши добытые 12,5 биткоинов присуждаются вам, если найденный блок проверили 51% всех участников и согласились с тем, что он правильный. Поэтому, кстати, никто не может вставить свою транзакцию на прием миллиона биткоинов в себе в кошелек в тот блокчейн, на который он захешировал. С этой транзакцией просто не согласятся другие пользователи сети. Но чисто теоретически может существовать такой прецедент, когда половина пользователей сети сговорится и вставит в свой блок фальшивую транзакцию. Из-за особенности майнинг вычислений лучше всего майнить на максимально распределенных вычислителях. Поэтому майнят не на процессоры, пусть даже 16-ядерном, а на видеокарты, где для обработки графической информации производители закладывают более 2000 ядер. Или вообще на асиках, по сути специальных разработанных вычислителях, которые могут только расшифровывать хэш определенной функции одновременно в тысячи потоках. Но асики существуют не для всех монет, и такие альткоины, как например эфир, майнится именно на видеокартах. Поэтому с ростом цены криптовалют растет и стоимость графических вычислителей. Из-за этого бомбит у игроманов. Они хотят купить новую видеокарту для лучшей графики, а цены на видеокарты завышены в четыре раза, а порой и больше. В этой ситуации не нужно паниковать, а просто вспомните китайскую мудрость. Если долго сидеть у реки, увидите, как по ней плывет труп твоего врага. На сегодняшний день цена криптовалюты слишком завышена. Это к разу в четыре. Как и у любого актива, у биткоина есть адекватная цена – это 1010 долларов. А сейчас э, биткоин пытается взять отметку в 50 тысяч долларов. Но долго это продолжаться не сможет. Думаю, к апрелю цена на биткоин быстро упадет. Соответственно, майнинг станет занятием экономически нецелесообразным. И появится много желающих продать купленные видеокарты. Цены на видеокарты начнут сильно снижаться, как на новые, так и на вторичном рынке. А геймерам обидно, что видеокарты, которые изначально создавались для красивой графики в играх, теперь нужны не только им, а еще каким-то майнерам. Но увы, такова новая реальность бытия. На рынок видеочипов пришли новые покупатели. Это нужно учитывать всем, как производителям, как геймерам, так и майнерам. Геймерам я рекомендую покупать видеокарты тогда, когда цена на криптовалюту низкая и майнинг не выгоден. Производителям рекомендую быть готовыми быстро наращивать производство, чтобы удовлетворять спрос майнеров в моменты майнинг-бума. Также я не рекомендую производителям делать специальные вычислители только для криптовалют. В случае падения цены на криптовалюту, такие вычислители не будут востребованы. По сути... Новый дивный криптомир подразумевает симбиоз геймеров и майнеров, ведь геймеры смогут покупать очень дешевые видеокарты после майнинг бумов, а майнеры имеют возможность вернуть хотя бы часть денег за невостребованные видеокарты. На самом деле криптовалюта обречена на высокую волатильность или нестабильность. Сложность расшифровки блоков растет, из-за этого растут затраты на электроэнергию. В какой-то момент цена на электричество превышает выгоду от добычи, и в этот момент отваливаются майнеры со старым неэффективным оборудованием, или те, у которых слишком высокая цена за электроэнергию. Уже сейчас майнеры тратят электроэнергии больше, чем некоторые государства. В перспективе я бы советовал задуматься об экологическом майнинге, например, майнинге с помощью солнечных батарей, а вырабатываемое тепло, например, направить э, на опреснение воды или обогрев э, жилища. В нынешнем виде майнинг опасен своей жадностью к электроэнергии. Чисто теоретически оплатить электричество криптовалютой можно без особых проблем. Переводите криптовалюту в рубли и оплачивайте. Напрямую на сайте Ленэнерго вроде пока крипту не принимают. Но вообще существуют торговые площадки, которые принимают криптовалюту. И появление каждой новой такой площадки повышает доверие к криптовалюте, а соответственно и ее цену. Посмотрев мое видео, у вас может возникнуть ощущение, что криптовалюта – это весело и просто, и пора в них вкладываться или вообще накупить себе видеокарт и начать самостоятельно их майнить. Я бы вас предостерег от подобных действий. Сейчас и крипта, и вычислители видеокарты переоценены. Скоро они упадут в цене, и вам будет майнинг снова не интересен. Вот тогда и надо входить в майнинг. Как говорил JP Morgan, когда чистильщик обуви начинает интересоваться акциями, надо срочно уходить с рынка. Сейчас криптовалютами интересуются все, и это означает их скорый обвал. Обвалы криптовалютного рынка происходят очень быстро, здесь нет биржевых механизмов остановки торгов, крипта падает беспощадно и очень глубоко, мгновенно пробивая любое дно. Чисто теоретически биткоин может в любой момент обесцениться в ноль. И есть аналитики, которые говорят, что это может произойти с вероятностью аж целых 0,4%. Для сравнения, для британского фунта э, вероятность обесценится в ноль всего процента. Но если очень хотите войти в мир криптовалют, в принципе, делайте это на свой страх и риск. Просто даю добрый совет не делать этого сейчас. Делайте добро другим и добро вернется к вам с тарицей. поэтому сделайте доброе дело и поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал. Также учтите тот факт, что чистильщиком обуви могу оказаться я, а не вы, и возможно не стоит прислушиваться к моему совету. Напишите свое мнение, стоит ли сейчас входить в рынок криптовалют в комментарии. С вами был Антон Соловьев и всем чао какао. сейчас возможно я просто устал и всем недоволен. Да ты по любому устал и всем недоволен Антон, вот у нас там оливье на кухне есть вот да, я, я очень недоволен, что я, там лежит оливье а я сижу тут голодный ну, вот. а, ты про это? да не, не волнуйся uh, я сейчас делаю более качественный контент чем предыдущие 4 дня поэтому давай не будем и грустно я просто прислушался к Захару, что лучше одно видео в два дня, но хотя бы хоть немного покачественнее контент. Потом еще с Мишей об этом пообщался, я понял, что да, мои друзья-то будут меня смотреть в любом случае. Надо сделать такой контент, чтобы его не только мои друзья могли смотреть. Пойдет. Чтобы не пропускать мое видео смартофона, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и поставьте колокольчик. Не выглядит, как будто я упрашиваю? подписаться на мой канал. Подождите, пожалуйста, на линии минуту, я уточню для вас информацию. Это же не выглядит как то, чтобы ты что-то упрашиваешь. А, ну в принципе, да. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и поставьте колокольчик. Это просто вежливо ты сказал, как бы, и человеку приятней будет. С вами был Антон Соловьев, и всем чао-какао!